видел там Боинка, как упал. Какой Боинк упал? Ну, акции Боинка стоили, по-моему, 300 долларов. Ну ты пиздец, конечно, я нравишься. Боинк упал. Я думаю, блядь, какой Боинк упал. Я тебя обожаю. Да, нас пистолеты. <с> я скажу так-то, что я даже не знаю, я спрятался или нет. еще ну вот смотри я тебе дал подсказку да и ты нашел кстати ты кстати небольшой ты маленький я бежал сюда подняться просто откуда можно подняться ну типа я такой ну посмотри, с балкона есть вход на это стекло а тут нет везде стекло да я не ухожу у меня капец где тут деревья так вот Бать, иди нахуй, как ты здесь оказался? А я просто решил улицу прочекать. A few moments later. Одна ошибка, и ты ошибся. Я дверь не могу открыть. Твою мать. А ч не умирает? Да что я смотрю далеко не убежал, да? Не понял. Ну почему. Я это... сказал, что трусы сняла бы так бы он просто и убежал. Бы. Нет. Спайдермен! Спайдермен! Да что если. Я потрачу свое время на тебя, на него очень... Я потрачу да на что? тебя свой самый лучший день. Я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Mm. Я потрачу нет, все, чтобы выделяй. Ну все, все, вы меня убедили. Я пойду по... Бля, так я... можно? Телеп... А, нет! Нет, я застрял. Я не... хороший, хороший телепорт, Нет, не нравится я, я не знал, что туда так можно залезть, реально не знал А нашел тебя? Ах ты гандонка, там все таки Тя, я, я подумал, ты сначала типа не об этом говоришь, а потом... Потом, типа, такой... Блядь, в смысле, нахуй ты сказал? Ты знаешь, как сюда попасть? Конечно, знаю о, мне ладно. очень страшно, ну ладно, найдешь, так найдешь. ну просто мне очень страшно. Да. Я тебя могу резануть, интересно? Да. А ты откуда знаешь? Ну не убить. Ты меня не это... убьешь. Резануть можно, убить можно. Я не знаю, отсюда можно как-то выдержать? На самом деле я знаю, отсюда только один выход. Смерть? Да нет, тогда два. Я, честно, не знаю, как отсюда выйти. То есть это я в ловушке больше? Больше ловушки скорее. Ой, пока. Я, а я, я, я кажется, в ловушке. Ну, типа, я... Ты спайдермен, ты в такие ловушки не попадаешь. Ты куда делся? Ты телепортировался, честно? репортировал? Серьезно? Я ты? тебе три минуты потратил. <связывая> Тут какая-то нычка, но я не знаю, как туда попасть. Балова, блин. Блин, у меня интересный вопрос. Да он... подожди, у меня я интересная ситуация. Я просто не могу понять, я могу об этом поговорить только с Эндрю. А ты это будешь слышать ты куда зашел <смех> и покракать? Ты, ты как? ты ч? ты где, тварь? я ты понять не на... могу, почему мим... на мини-мапе светится красный треугольник Потому что. ты, <смех> ты его где? видишь? ты, ты, ты, ты где-то здесь, в стене, ты как это видел? <смех> да, <смех> да <смех> что? Да. <смех> у меня к тебе много, <смех> пожалуйста, помоги мне я, я, я, я с радостью, как тебе это... Он почти близко. Пидоразу, блин. Но он от тебя ушел. А, он... Советую уходить. Мне кажется, он пошел в, т... в ту нычку и телепортироваться к тебе. Я слушал, слышал, как ты перебежал, долбоб. Он на второй этаж пошел. Теперь ты понял, как его мне. Блядь.